У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию. Два срока подряд, вот эта формулировка, которая содержится в 81-й статье Конституции в части 3, стала предметом споров и стал приметом трактовки весьма спорной со стороны власти, которая позволила Путину выдвинуться на третий срок и теперь уже на четвертый. И вот вопрос к вам, как к одному из тех, кто принимал деятельное участие в создании действующей конституции, что же на самом деле имели в виду создатели? Какой смысл они закладывали в эту статью? Закладывался смысл, ровно тот, который содержится в этой формуле. Смысл этот, этот таков. Быть президентом можно либо один срок, либо два срока, если они идут подряд. Это стандартная формула, которая используется в конституциях, Президент стран с президентской формой правления или используется, допустим, в уставах или как там они называются, скажем, там, полномочий губернаторских в штатах или каких-то там, скажем, других легислатур. И, в общем, это абсолютно стандартная формула, которая везде одинаково интерпретируется, поэтому когда писалась Конституция, использовалась эта стандартная формула, подразумевая, что она так и будет интерпретироваться, и в 98 году Ельцин на всякий случай посылал запрос в Конституционный суд, у него есть такое полномочие дать толкование ровно этой формуле, и Конституционный суд однозначно дал толкование, ровно то, которое я сейчас воспроизвел, конечно, более Коряво, чем это делали замечательные судьи Конституционного суда. Поэтому то, что это используется по-другому, в данном случае тут нет ничего удивительного. У нынешней власти своеобразное отношение к праву вообще, к законам в частности, и к Конституции как главному закону. Ну, Конституционный суд в этом э, постановлении 1998 э, -го года... Э, 134о, угу. э, ввел так называемое понятие конституционного предела. Он сказал, что два срока подряд составляют предел, превышение которого Конституция не да, допускает. Да, да. Совершенно верно. Как да. вот на ваш взгляд э, эти, ф, эта фраза позволяет достаточно однозначно воспринимать вот это ограничение? Ну конечно, конечно речь идет об одном конкретном человеке и о его возможности занимать президентский пост и эта формула конституционного суда однозначно это трактует и из этого следует как справедливо об этом говорит елена анатольевна лукьянова что третий президентский срок путина был антиконституционен и скорее всего в случае, возможно, маловероятной победы Путина на этих выборах, столь же антиконституционным будет и его следующий срок. Вот и все. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз? Я отношусь к этому отрицательно.